Скажите, если у меня большинство целей, особенно не глобальных, легко реализуются, а вот глобальные как-то со скрипом. Глобальных не так много, много более мелких, но они реализуются. Я где-то обманываюсь, скорее всего это также сбой в программе, который не позволяет из маленьких пазликов создать большую картину. Ну, просто вот лежит ворох пазлов, да все они на месте, а соединить вместе нет возможности. А Когда реализуются маленькие цели, это говорит о вашей удаче, вы совпадаете с мелкими намерениями, совпадаете с каузальным пространством, а мир вам благоволит в этих маленьких целях, вы себе маленькие результатики получаете, но соединить их в общую систему глобального успеха вы не можете. То есть нет у вас просто алгоритма, как соединять. Вот это и есть проблема, не реализуются глобальные цели. Так что вы, когда будете прописывать эту глобальную цель, вы понимаете о том, что э, эта цель глобальная и именно в том, что она глобальная, это и есть проблема. Я предполагаю, что со всеми глобальными целями такая, такая большая, программа, большая проблема. Значит, соответственно, видим э, проблему и видим механизм, нужен алгоритм, как из малого получать большое как даже из самого невинного результата всегда умудриться через 20 лет извлечь из него 150 процентный КПД, если не больше.